5 из, 7. 5 из 7 членов работ группы, соответственно, у нас корм есть, будем поступать. Ведет заседание Александра Екеровна, ведет протокол Шаршук Владислав Петрович. Первым вопросом на повестку дня выставляется вопрос о рассмотрении жалоб поступивших в территориальную избирательную комиссию номер 29. Второй вопрос разный. Перед э, принятием э, повестки дня прошу еще подтвердить регламент выступлений, если такие будут пожалуй, но предлагаю 2 минуты, не более, потому что очень много жалобов. Только за данное решение прошу голосовать. Только члены рабочих групп? Только члены рабочих групп. Благодарю всех за да? против возбежавшихся минут. Регламент выступ... э, э, теперь за повестку дня также проголосовать. за итак приступаем первая жалоба Участковая избирательная комиссия номер 21 05 жалоба быковой судам николаевны значит согласно сведениям изложенных жалобе она отсутствовала в списках избирателей хотя много лет зарегистрирована по адресу санкт-петербург просветятся в этом и 1 квартира 182 Сведения об избирателях уточняет руководитель территориального органа исполнительного власти города федерального значения. На основании представленных сведений списки избирателей составляет территориальная избирательная комиссия номер 29. Значит, э, предлагаю принять решение направить обращение заявителя в администрацию Холинского района для проведения проверки и уточнения списков избирателей по данным областью. Что просит? Она просит проверить... Просит, разобраться, почему она из Она проголосовала, все нормально. Ну... То есть ее включили в список да да да, да. да, да, Нет, все, было да. просто она хочет уточнить, да, да, почему так произошло. Да. Да, да, 20, 20, 20, да. Так. по а что, какой? Направить обращение в администрацию, чтобы они уточнили, почему так произошло. Включить ее, ее. ее свистка. Да? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. За все Вторая жалоба. Сарказников Александр Олегович. Также 20, 2105 Значит, рассмотрев данное обращение, территориальная комиссия ну, вот, просительная часть, все-таки, жалоб Так, э, да, самое, по, результату по, голосов, по результату подсчета голосов была выдана копия протокола, которая была заверена с нарушением требований пункта 15 статьи 23 Федерального закона 19 ПЗ, а именно в ответке к от заверению ослухнуть запись верна или копия верна. Роспись, фамилия, нанесла от заверующего лица, да, перед Более того, копия была сделана с протокола, в котором были поставлены документы его составления. Значит, э, обращаю внимание на то, что обстоятельство, что, э, получив копию протокола, да, по разъяснению председателя этой комиссии, значит, э, Александр Олегович э, не обратился с в свою в участковую избирательную комиссию, требованием его напряжающего удостоверения. А, а еще правильно? раз? То есть ему выдали заведенную копию и неправильно заведенную? Ну, Но... копия выдена. Это? Ну, как объяснила нам председатель, что значит, человек забрал копию до момента заверения и в связи с этим даже не поставил подпись в реестр выдачи копии протоколов. То есть он схватил То есть ее просто ну, Копию получил. Там не перекладывалась копия этого протокола? Копия копии заверенного. Она не заверена. Он... Дело в том, что эта копия не была заверена. То есть он пишет, что она вообще никак не заверялась. Или как да, да, нет, что она никак не была заверена. То, что мы начинали первый раз по поэтому. Нет, она не была заверена. Ну, она, в принципе, не была заверена. Она не была заверена, потому что он ее схватил со стола. И ушел. И ушел. Но нет, вот у меня есть копия, пожалуйста, на компьютере. Она была заверена. Да тяжело бы Точнее, тут причине не она, она не что, заверена? заверена. Она заверена. не заверена. И ему выдали вот такую. Когда он попросил э, выдать ему заверенную копию, ему выдали вот такое. Написано копия номер три. То есть это именно копия. Мы выдали копию, но она заверена вот так. Ну, вот не, это не вот неправильное заверение Она не ну, была она заверена. Вот я тоже вижу. Вот, вот ты делаешь, что ему выдали так. копию вообще не заверенную получается. Председатель сказал, что он схватился со стола и убежал. И не подписался в реестр. Да. Если бы ему выдали заднюю копию, тогда нужно видеозаписи захлебовать. И посмотреть, как было. Она даже не заполнила до конца копию. Вы приложили вот эту. Выжили, Причу, выжили. Нет, Вы не жаловы. я, это Староказников. Не варит данную жалобу к провести проверку, привлечь членов к соответствию звонить людей на на выборах согласно законодательства в административе праворучных. У нас, я так понимаю, есть объяснение председателям, да? Что он не получал. Да, что копию протокола он забрал со стола до того, как секретарь комиссии поставил свою подпись и время, дату и время подписания. В реестре он не расписался за получение копии. Вот ну, а есть такая же, вот такая же. Обязанность да. расписаться за такую, Да, Он взял и ушел, получил. а то он написал закон. Сейчас мы в базаре. Нам нужно разобраться, мы разобрались. Провести проверку, он просит. Провели проверку. Проверка выявила, что на решение не появится председателя этой комиссии. Протокол подписан, дата, время, где дата время Кроме заверения. Копию вообще не получил. Тогда чего не речь? Они выдачи тогда. Вы. Нет. он не а, взял просто сам. Он, он, взял, ушел. он взял вот это и ушел. Да. Спасибо. Вы же вы сами были доставлены. Давайте высоко. предлагается на решение вынести проект ответа письменного ответа заявителю о том о данном факте. Кто за данное решение, прошу голосовать. Все за да? а, ненадлежащий организаций работы УИК-2106. А, Иванова Татьяна Николаевна пишет о том, что ну, по, несмотря на предварительную договоренность УИК. Значит, э, на дом урны для голосования не были поставлены ничего Нили ни Васильевна, ни проживающий по адресу Бахаревской 53 э, квартира 7 И другая, э, э, значит, житель не относится к нашим участникам комиссиям. Она проживает в другом районе. Значит, обеим избирателям за 90 лет. Одна из них является участниками Великой Отечественной армии, другая жительница адвокатами, несмотря на преподный возраст, они хотели принять участие в выборах, но их эти возможности решили, хотя как разглашалось, что. До каждого промокода. В общем, общем просить. Прошу дать ответ избирательница, указана выше адреса. Как было пишет? Просто вы избирательница. избирательница. Да. Просто избирательница, да, одна по другую. Единственное, что она указывает, как мы определили свой адрес, а не адрес нищими людьми Россиями, но. Значит, а если есть объяснение председателя. У нас И получено что, да, объяснение от, от, от председателя, что в период э, проведения голосования в помещения для голосования с 11.15 до 15.00 э, членом избирательной комиссии был, э, значит, э, осуществлен выход по данному адресу, но доступ к квартиру обеспечен не был, несмотря на продолжительные звонки в квартиру. Э, также, значит, после уже, когда поступила данная жалоба, э, председатель был, связывался с Мещениновой Людмила Васильевна, они разъяснили, в чем произошла ситуация, принесли свои извинения у избирателя, никаких вопросов, в принципе, комиссии нет. Это было после 20 часов? Да. Потому а, что, да. что, когда пришла да, вот, Иванова Татьяна Николаевна, это уже было, уже было 8 вечера, то есть раньше она не обратилась. Поэтому, к сожалению, предоставить ей возможность уже не было возможности была предоставлена возможность, сколько я понимаю, просто да, или не услышала певерение. она, или, или дома не было. Председатель, нет, она на ходунках ходит, долго-долго звонили, а отобрали. Ну, значит, а в чем тут нарушение? Значит, в связи с чем предлагается вынести вопрос на голосование о направлении Ивановой и Татьяны Николаевне писемного разъяснения по данному вопросу. Кто за данное решение? Пишу голосовать. Да? Все, давайте выбираем Переходим к следующей жалобе, лик 21.14 от Егорова, Егора Андреевича Комарова. Это также идентичная жалоба, просто вот слово в слово, как предыдущая по заверению протокола. Как у староказникова. Просто слово в слово, даже ни одного и другого слова нет ознакомиться а с а, копия есть? но здесь установить факт, а, вообще подписано или нет, нет. Потому что мне целиком предоставлен протокол. у меня есть. Да, это обрезан, самое. Но... Он обрезан, так, а мы не можем подтвердить, что это копия Я могу сейчас что, найти, что он обрезан? Он обрезан. Низ, низ. Видите, там не написано. Нет, так же получается, он для левую что сказал председатель? Ну, хорошо, вы нет, нет, поясните. значит, подпись, председатель говорит о том, что подпись в реестре он поставил что факт занесен в список избирателей, ой, в список наблюдателей, получивших копии протоколов, соответственно, никаких нарушений. Ну хорошо, поясните мне тогда, пожалуйста, значит, если он подпись в реестре поставил, значит Сейчас. Сейчас. Ну, ладно, что. Участковая комиссия полагает, что она ему выдала, да, в отличие от предыдущего случая. Ну, да. Это и значит, вот что вот печать вот. здесь живая, сильная, значит, подпись тоже сильная. Значит, человек, который <свот> оформлял заверение копии, почему-то сделал половину, не а сделал вторую. Вот. Почему это вопрос? На данный момент мы не можем уточнить. Согласно поступив, поступившему документу, которые поступили с жалобы, мы не можем установить факт того, было там что-то или нет. Мы можем. Не можем. Не, не можем. Не можем надо... У меня другое предложение. Признать действия, а кто это, это подпись стоит. Мы знаем, председатель замуж и секретарь. Да? Тут две подписи стоят. Один а, а, председатель? Я не знаю, председатель где председатель стоят. Мы не видим. Писать действие председателя, если ряда деятель 21.14. Незаконное. Вот. По отрамлению, э, совершенными в нарушении пункта э, 12 статьи 30. А что председатель, Сашенька, скажи, пожалуйста, пишет. Поскольку председатель и секретарь это дело... Так нет, что отсутствует? Тут, Тут слова. Копия верная, верна. А есть лист протокола? Нет, есть. Нет, протокол? Нет. Протокол. Как? Инициалы, фамилия. Мы сюда не будем смотреть и даже есть не должны это... У нас есть наступившая нас жалоба. Нас. Да, да. нас Давайте зала, вот эти зала, все уберитесь. Да, с вами, вот, вот есть выражает. то, что дали, на то отвечаем. На то отвечаем. где да. там написано, копия верная или верная? нет. Вы мне покажите копию, где это есть. Ну, это ваш протокол. Значит, Нам ты прислали, там, что что прислали, это жалую, Нет, ну вообще, вообще очень странно, что так. Да, вы да. сейчас находитесь на заседании рабочей группы, которая изучает все обстоятельства, а не только те, которые у вас уже имеются. Все. В данном случае видно незаконное Нет. действие участковой избирательной комиссии по неправильному заведению. <как> В чем эта проблема, мне непонятно. А Если половину данных. Председатель секретариум, зачем зачем-то поставили две подписи вместо того, чтобы написать копию верна, да, то есть время заверения. Да, с фамилией да. Поэтому По мне возникает вопрос, откуда у вас фотография данного протокола. На самом деле там, там видно, что это, та, та, та фотография распечатана с этой фотографией, поэтому у вас надо проверить это на не e не не видно. Видно, вот Это не видно. Видно, но самое Председатель, я полагаю, они Если такое решение примете, могу развернуть ладьму. На начальном предоставите документы. Эта фотография откуда появилась неизвестна. Не, не надо пугать и давить. И за одно Не а, спокойнитесь, коллеги. -то я точно буду стоять и ко всем вам подчинять последствия. я еще хотел сказать. Я а? будет. Неразъясняется. Типа признано незаконным. Просто Я такое... отменил. Ну, ну, а просто нет. вы такому человеку сообщили за два часа, он не успел приехать, так он пригласил сюда. На Где данный момент, пройдет, на данный, сегодня на, сегодня на сегодня данный момент, у вас есть доверенность от этого человека, вы представляете, его, его интересы, показывать нам фотографию ту, которая имеется у вас. Значит, вот делать. есть, у нас есть документ, тот, который вылежит здесь, и мы рассматриваем его. У вас есть доверенность на право ведения его дел? Можно да, еще это посмотреть. не судебная Подождите, данная. у вас есть, имейте право да, от него. Я right? уже ответила на этот вопрос, Можно комиссия должна провести проверку. Сейчас должна проводиться проверка. Можно еще позвонить этому человеку, можно его пригласить. И пригласить председателя Потому что он за два часа получил, наверное, на почту, и, наверное, он не видел даже еще этого. Он на почту этот тик Да, хотя, хотя ТИК, допустим, Прокопенко сегодня известил, я не знаю, что наверное часов 12. То есть то, что они известили заявителей за два часа это нельзя признать разумными сроками извещения да, потому что -то. не узнал что будет это заседание там 30 жалов мы, мы сейчас до утра будем раз, сидеть, раз, если будем, часа. давайте я принимать решение я, я, я, я, не я считаю, что приглашайте по да, сути, да. это же ничего. Это же я если только вид сбоку. А вот что, вот мы сейчас так, пара, никто не переживает. Вы больше переживаете. Мы еще примем решение, что документы представляют. Переделывайте. У вас тоже есть как бы. Я, я рад буду, если у вас воскресенье будет заседание. Ну, к сожалению, надо быть не воскресенье. К сожалению, к счастью. Никто не хочет здесь сидеть до этого утра. Давайте принимать решение. По какому вопросу? Как будем принимать решение? Какие варианты? Но недостаточно оснований для того, чтобы В прошлом хотим... uh, варианте у вас не было подписи в реестре. Я с вами согласен. Человек мог взять и уйти. Здесь есть подпись в реестре, значит, ему предоставили возможность расписаться о том, что он получил надлежащим образом заверенную копию. Подпись есть? ее не... Ну, не знаем основание представления. В которой еще не написано копия да. Вся вина, вина только в том, что копия верна не написана. Не Фамилия инициала, не только... да? да, да нет, исходя от этого... При этом от Исходя от этого мы не видим это. Давайте, давайте голосовать. Давайте голосовать. Вопрос ставьте, как голосовать будем. Ну, а... какие варианты голосования? Я предлагаю направить письмо человеку, разъяснить в что копия была выдана. То есть данную жалобу не отклоняем, а просто отправляем на передосмотрение. Коллеги, от Я только хотел обратить ваше внимание еще на форму решений. Вы везде письма собираетесь ссылать. А есть отличие жалоб от обращения в закона. То, что у вас от членов совещателей. А это обращение. Это не то, что у вас от членов совещателя или наблюдательного участка, на участке на какие-либо действия комиссии, это жалобы. На них вы отвечаете решением. А решение. А то, что у вас угу. э, о Хорошо, том, что там что -то. -то стенд не повесит, вот это обращение нарушения. И поэтому письмами на жалобы отвечать не допустить. Тогда мы Но у вас это после всего заседания вы, соответственно, они уже квалифицируете. Вы жалобы отказать. Кто за решение? Против? Да? Да, нет. Да, да. нет, нет. Жалоба 2116. Селинский Артем Сергеевич. Так. он едет сюда. хочет ходится свои объяснения. у нас? мы да, начнем, да. если успеем, тогда мы э, продолжим вместе с Артемом Сергеевичем, когда мы присоединились. Значит, первая жалоба, э, составленная жалоба и подана в 2116 21-16, указанная ниже основания. Данная жалоба, и как клонит, приняв по ней решение, что она является необоснованной только в 19.55, в доме голосования. Был жалоба была направлена в 7.29, которая также данную жалобу не рассматриваю ну, селинский а решение жалобы него селинского у нас не поступало перед Какая заседанием жалая... у нас жалоба ну, да, а решение участкового поступало это жалоба ой, решение... запомнили что заходили он, он пишет, что отклонили те другие значит решение должно быть если решение нет 225 уже не да, да мы не знаем, что он там говорил его решение не было решения документов нет вместе с протоколом нет. Было Нет никакого... Значит, жалобы. какие жалобы? Зачеркивание списка в соответствии с пунктом по составлению точнее, по герапии, означай, лицо было исключено из списка по определенным причинам. Вы Я Сидоров. Документик можно посмотреть? Ну чего пришли у нас делать? Личность свою подтвердить пожалуйста. Вы в государственное учреждение. Ну а как вы хотите, что пришли и стали где-то спиной? Предоставьте, гражданин, предоставьте, пожалуйста. Он пришел с утра. У вас не война, у человек приходит у нас Нет, председатель, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что вы активная часть населения, а мы уже. В случае в избирателей пребывания на основании сообщения руководителя организации по избирателю временного пребыва. Однако, вряд ли эти были влечены по этой причинам. Есть еще одна немаловажная причина исключения списка избирателей, это не случай. Это подача заявления избирателей на выбор, это не подтверждение. Таким образом, данные лица были исключены в списк и не получили выключения. Однако, когда что решающие избиратели были исключены в списк, то они вычеркнули их, но минимально, по какой причине они Если избиратели заявляли, что многие не не написали, то они на тоже ничего до этого не объясняли. А вычеркивание из списка избирателей это даже человек, который является избирателем, который решает включить из списка избирателей по месту лиц. Более того, Сомнительно, что их мог совершить столько ошибок по исключению избирателей из списка. Поэтому данные лица, скорее всего, находились в действии, в результате исключения. Члены УИТ не проверяют данные лица, чтобы удовлетвориться, был ли человек вычеркнут по ошибке членов УИТ. Если бы выяснялось, что избиратель действительно в данном веществе был, был дан и вычеркнут не по ошибке, то члены УИТ не были обязаны представиться в то, что они попросили в еще по помещения нахождения. Это предусмотрено правильно. Пункт 4.1 ст. 27 закона в не указывает, что члены ИИК в таком случае могут включить То есть, они не исключили, что только если они это он он он он он он он он что они не публикаются в следующий раз. Да. Однако, как я заметил, Ну, тут еще, сугубо личный вопрос. Да, тут одни предположения по существу, что то ли я как бы не не то Пояснение-то могут быть? Пожалуйста, Однако, да. как я заметил, никто еще не совершал данных действий, проверок, по какой причине были вычеркнуты лица, голосовали для ли невиновности, не проводилось вычеркнуть их лиц, снова заносили, в список Я направила жалобу, эту жалобу не рассмотрели. Вы а, я направила жалобу, вы жалобу не рассмотрели. Прошу принять данную жалобу. Известить меня меня заседание, провести соответствующую проверку по факту на нарушения, признать незаконным соответствующие действия, если это решение комиссии в случае выявления нарушения, принять меры привлечения членов лиц к ответственности за несвязанное законодательства, как можно провести изменения. А в рабочем журнале что написано? И же все проголосовали, кто пришел к работе У нас еще были наблюдатели на этом участке, кроме да. давайте, ну, да. заявителя. Давайте слово заявителю дадим, слово не просит, все за него просят. Вот он сам здесь А давайте процедура рассмотрения жалоб избирательных комиссиях состоит в том, он что, пусть что сначала просит. докладчик объявляет о том, что он рассматривает, затем предоставляется слово заявителю, потом избирательной комиссии, на которую да. чудесы обжалуются. После этого вы принимаете свои решения. Окей, моя решение. Как вы считаете? Ну, допустим, когда приходил человек, такой, ну, уже где-то человек 50. Давайте сначала начнем. Это жалоба в ТИК. Вы говорите в своем письме. Пусть он объясняет. Не перебивайте его, заявите. пожалуйста. В участковую комиссию. У вас <свист> есть подтверждение? Вы не говорите за его. Чрез... Не надо меня перебивать, вы Вы перебиваете человека. И, Пусть отвечает за себя. И, и, и оказываете давление на заявителя. В общем, мы... жалобы в участковые вы обращались. Вы не поняли. Не, не надо наводящих вопросов. Пусть он скажет. как самому. вы можете рассматривать жалобу, если Пусть она... он скажет, не надеюсь, после этого мы зададим, появится. и вы имеете право задать наводящие вопросы. А Они подготавливают да, человека. Я спокойно абсолютно. ТИК рассматривает жалобы участковый. Если решения участкового не было, что вы рассматриваете? В этом случае вы должны переправить участковую, она должна рассмотреть. Участковая такой. рассматривала уже и выдала решение. У меня документы тоже по себе. Покажите. Mm. <свист> вот, кому не ступают? На какой комиссию жалоба рабочего? Жалоба тоже. Мы с ним спустимся с 20-м голосом, кандидатов президента сообщать, принято решение именно в основном связано с чем-то место жалобы средства решение указать. Знаете, пошло, пошло, пошло. Вот теперь, коллеги, у вас есть основание, на основании этой жалобы принять свое решение. Потому что участковое все правильно сделал, рассмотрела и приняла свое именно решение. Так вот, сама жалоба, это как раз, что не проверялось. Да, а -а -а. Он должен собраться сказать он должен был приложить ну это все. там это все так просто написано то есть, и... а что там написано? Я документы не же не приложены что, -то что -то написано? мы уже присуда прибыли, это просто... не для того, чтобы сказать, ну, что там вас, все написано конечно, сказать, нет. Нет. вы скажите, почему вы не согласны с этим не, не согласны? ну потому что ну, оно вообще никакого решения не имеет как бы я так полагаю, это полагают, как бы не разбирался даже этот вопрос, и они просто решили типа, ну она необоснованная и все, это им вообще не решили. Вы ну, здесь получается слова против слов, правильно? Mm -hmm. Если вы так полагаете, как он вы сказали, сам, одной, потом... Мы, мы это, слышали много они... предположение. вы сами что-то видели, что вы видели там? Какие Я как раз хотел дать по, по, объяснение, как я слышала, начинал говорить, его перебили. То есть, я так понимаю, он может дать объяснение просто скажем. по факту, Какие что нарушения, вы вы Какие нарушения вы полагаете были? Да. Вы видели или предполагаете были? Ну, вы... А, да, вы... видели это модное слово в последнее время высокой степени предположения вероятности в общем да? просто вероятность просто, ну, просто молоча вероятно предположить на самом деле проходили люди избиратели и обнаружили то что их ну, в списке книги избирателей либо нету либо они были вычеркнуты Но там не, не было указано какая именно причина уик начали без ничего просто начал доставать доп список и заносить этих людей на мою просьбу, на то, что они должны это все проверять, они сказали, что они не, не будут этого делать, потому что да, это, как бы, как сказать, просто не будут этого делать, потому что там какие-то проблемы были и так далее, я так и не помню, почему они так не захотели. Я понял, что э, очень много людей уже начало подходить, там где-то в доп. списке порядка 50 человек, наверное, было. И большинство там по месту жительства, у них же опять я следил за этим, они никуда не звонили, в ТИП не уточняли. Да. Я да, начал писать да, жалобу да. на это. Да. Получив мою жалобу, они были огорошены, там сидели, не понимали, что как бы, почему, как и устно. Они мне сказали то, что даже не то, что на как бы законы они это делают, то, что они не звонили в тик а ну, Уважаемые они... коллеги, можно остановить прямой эфир? Мне не нравится, что у нас прямой эфир идет. На свидание рабочей группы? У нас СМИ вообще не может присутствовать. На заседании территориальной избирательной комиссии, пожалуйста. значит не может на заседании присутствовать? В законе прямо сказано, что представители СМИ могут присутствовать. Ну не в прямом, а это раз. Во-вторых, Заран... заранее. на заседании рабочих... нас... а? Сами свое решение. А? По рабочей группе вы самостоятельно. Мы определяем, что у нас не может быть. Вы работаете с документами? Рабочий, вы нет, работаете с документами? Нет. Вот сейчас это документы нет. лежат на столе да, или что? С нормальной точки зрения, вы действительно можете присутствовать на заседании. А на заседании рабочей группы? Да. А, Потому что вы можете Персональные да. данные да. озвучиваются всех людей, да. поэтому давайте... Только а -а -а. если рабочая съемку, группа, вас сама будет. Кольге, у нас Мы уже приглашаем, приглашаем на заседание территориальной избирательной комиссии. Заседание территориальной избирательной комиссии уже закончилось, поэтому... На следующее. Нет, следующее, пожалуйста. Видна, что она... Пожалуйста, отвечайте и удаляйтесь. Видна, сейчас нановляет свою работу из-за вас. Тем более в а прямом эфире. А у нас здесь персональные данные, люди э, озвучиваются, а это идет прямой. Эфир. Я еще не услышал никаких персональных а данных. А, они могут быть. А -а -а. Я не сказала, уважаемые, у давайте, я думаю, у нас есть салат, решение, да, что на, на а рабочей вот группе у нас не может быть. У вас есть такое, такое решение? Вы слишком поздно. Нет, извините. Нет, это не поздно. У нас заседание территориальной избирательной комиссии уже закончено. Извините, уважаемые. Но я могу вести. Я членку. У нас закончилось. Я видеосъемку могу вести. Представитель СМИ, представитель может, СМИ пусть может на, не может да, пусть... Он а -а -а. может находиться на свидании рабочей группы, только на приглашение рабочих. Мы не приглашаем. Поэтому представитель СМИ может подождать, Хорошо. пока начнет следующий. Пусть представитель СМИ подождет, но я имею право вести видеосъемку. Предварительно уведомлен. Вот я уведомляю. Здесь у меня все основания написаны. Почему я имею право это делать? Деятельность комиссии осуществляется открытая вот съемка, запрещена на видеосъемка запрещена на рабочей группе Рабочая группа А при... чем она запрещена, не подскажете? Так, давайте уже тогда Ну хорошо, примите мое уведомление тогда Поставьте отряд по И я это буду обжаловать дальше Молодой человек, выключайте и это, это же ваше, а не молодого человека. Нет, это не мы... молодого, я выписываю. не, мы не мы а выезжает, выйдет, и мы в Тем более онлайн-трансляция. Молодой человек, телевизор, любезны. Не вижу я для этого Задерживаю? задерживаю? Да. По-моему, все Здесь заседание рабочей группы, не территориальной избирательной комиссии. Да что? Это коллегиальный орган, государственного органа имеет право присутствовать на Зай, его полиция. заседаниях. Да, слушайте, бесполиция, давайте его Давайте как да. господа. Ну а что, если человек не понимает, могу это покинуть, объяснили. Рабочая группа вас не приглашала. Господи, удалится. Положение рабочей группы просница, по которому мы занимали на комиссии. А, Но а где в законе об этом сказано? Сказано, что на заседании комиссии в крае. У нас не на заседание комиссии, а рабочей группы. Это разные вещи Вам известны другие законы, закон о СМИ, закон о доступе к информации о деятельности государственных органов. У нас здесь персональные данные избирателей. Они везде персональные данные избирателей. Так, ну Хорошо. давайте тогда Мас... посмотрим законность. Заседание тех как-то да. повеска официальная, да, пожалуйста, на рабочей группе и не выходит? коллеги, у нас статья 30 статья 30-я, Федеральная об основных гарантиях избирательных а. прав, а. права прав, а. прав, а. на участие а. в ГИЭНах, граждан Российской Федерации. Что случилось? Под пункт 1.1 на всех заседаниях избирательной комиссии при осуществлении ею работы с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи в пункте 1 у нас указано э, заседание, подсчет голосов избирателей, который сейчас не ведется э, значит, э, работы со списками избирателей, которые сейчас не ведется, работа с бюллетенями с открепительными удостоверениями, с протоколами обыкновенного голосования с водными таблицами ни одно из этих действий сейчас у нас не совершается я договорю, хочу... коллеги, ага. да Вправе присутствовать представители средств массовой информации, Значит, э, Там немножко не так... Стоит. Соответственно, э, поскольку у нас этих действий не происходит, средства массовой информации могут присутствовать на наседании рабочую группу по а ее приглашению. В ином случае э, это невозможно, соответственно... То есть заседания избирательной комиссии и заседания рабочей группы ⁇ это юридически разные... Абсолютно различные. Да, рабочая группа готовит проекты документов, которые принимаются на заседаниях избирательной комиссии. По результатам работы сегодняшней рабочей группы...